Всем привет! Добро пожаловать на мой канал и очень рада вас видеть. Меня зовут Алина. Что бы хотелось сказать? Спасибо большое. Я видео, что видео вам зашло последнее, как получить значок Звездный дизайнер. Тысячу просмотров, между прочим уже. Я в шоке просто. Спасибо, ребятушки. И также на мой канал тоже подписываются, спасибо за подписку, мне приятно, вот. И что еще бы хотелось сказать, что болезнь моя уже, ну, проходит, получается, вот. Но ну, это для тех, кому интересно, как я себя чувствую, вот. Ну и, собственно, все, теперь переходим к самому видео Видео у нас, ну, формат обычный, потому что будет обзор на донат. А на какой донат вы сейчас узнаете. Но перед этим, как вы узнаете, на какой донат у нас будет обзор сегодня, поставьте лайк, подпишитесь на канал, вам не сложно, мне приятно. Вот, в общем, у нас уже то. 58 человек. Я просто в шоке. Спасибо вам большое. Вот. Ну и все. Теперь переходим к видео. Итак, обзор у нас на донат с вами за 1600 рублей. Куда потратить деньги, непонятно. Вот, собственно, это донат от бренда, который создавал ювелирные украшения. То есть корону, ожерелье, вот эти вот дорогие всякие пафосные, часы за 15, вот, собственно говоря. И я, когда зашла в донат, я увидела, что там от этого бренда есть платье. Серьезно платье. Но оно мне понравилось, и тем более мне нужны были деньги, чтобы покупить себе вот эти крылья, Которые вот сейчас на мне и крылья, которые я использовала для приветствия с вами, собственно. Ну и так по мелочи новинки всякие. Собственно, вот. И скажу, что меня донат крайне удивил, он мне понравился. И тем более у меня еще осталось деньги. Где-то 12 тысяч, было 17. Ну, я половину потратила все равно. Вот, поэтому как-то так. Ну, Донат хороший, довольно-таки. И сейчас я вам покажу, что в него входит. Так, сейчас вы на экране можете увидеть, что в него входит, собственно говоря. И платье. Начнем с платья. Платье крайне меня удивило. Потому что, ну блин, оно прикольное. Я его носила вчера весь день. Потому что... Ну, донат я где-то купил этот позавчера, и мне подкинули идею снять на него обзор, и, собственно, я снимаю, вот. Платье. Оно меня удивило, как я уже сказала, потому что оно прикольное. Во-вторых, оно подходит ко всем моим крыльям. Третье, оно просто офигенное. В-четвертых, оно темно-синее. Но темно синий я не люблю, но носить могу, потому что, оно ну, иногда мне временами кажется прикольным цветом. Поэтому вот, и сейчас я вам конкретно покажу это платье уже на персонажа. Итак, собственно, вот это платье, оно реально офигенное. Просто посмотрите, вот такое платье, но ну, оно мне нравится собственно вот ну и как бы все продолжаем дальше и так собственно вот такое украшение ожерелье богатства собственно вот такое вот ожерелье но мне нравится похоже на ожерелье за 39 штук вот Дальше в него входит вот такой вот скипетр. Я не знаю, зачем они его туда засунули, но он мне тоже крайне нравится. Вот. Скипетр. Ой. Да, господи. Скипетр мне не очень понравился, но он прикольный как бы носить можно. Зачет. Корона. Ну, такая вот корона, мне она тоже крайне понравилась, правда, вот здесь вот прическа маленько торчит, но я думаю, что эту корону видно. Такая вот корона, она мне очень сильно нравится, я ее вчера таскала весь день, собственно, вот. И как вы могли заметить, я поменяла внешность, точнее, подредактировала и уменьшила размер головы, вот. Собственно, как-то так, и давайте уже перейдем к итогам. Так, итоги этого доната таковы, что вот такой вот образ получился, мне он крайне нравится. Как бы вот, ну, в принципе, в принципе, донат таки ничего, носить можно, ну, как бы... Его вот цена меня не очень устраивает, поэтому за... Ми... за... Цену я ставлю минус, потому что, ну, блин. А за одежку, которую туда засунули, она прямо-таки ничего. Под какой-нибудь выкрутастый балл подойдет. Ставлю плюс. Подходит к абсолютно всем крыльям. Это тоже ставлю плюс. И самое главное, что этот донат... Такой ничего. За сам донат, в принципе, ставлю и минус, и плюс. Почему вы спустите минус? Потому что цена меня не очень устраивает. Ну и туда еще входит 600... Ой, что? 60 тысяч авакоинс и 2000 кристаллов. Ну, эта цена такая большая лично для меня. Поэтому за что туда входит, я тоже ставлю плюс. Вот Сейчас я вам покажу, точнее, блин, короче, сейчас я вам покажу образ. Итак, вот такой вот образ, да господи, почему у меня камера лагает постоянно. Вот такой вот образ получился, ну как-то вот так. Мне очень нравится. Короче, как вы видели, донат зачетный, носить можно. Собственно, вот. Не знаю, когда это видео выйдет, Ну, наверное, как смонтирую, потому что мне иногда лень монтировать, поэтому вот. Ну, надеюсь, вам это видео понравилось, подпишитесь на канал, вам не сложно, мне приятно, ставьте лайк, подпишитесь на канал, комментируйте, ну и, собственно, вот, всем удачи и пока!